и всем привет, меня зовут Макс Риск. Перед началом данный ролик рекомендую канал Макс Риск. Он снимает про тачки а также мужа будет что-то новое. Ну в общем там мультфильмы разные, интересные познавательные. Также еще рекомендую канал Альфу Prime. Он тоже типа то есть, снимает тачки. И закреплен в комментариях на социальные ссылки есть на мои на друзья. У них есть свои каналы тоже в принципе на друзей тоже скину вот значит майнкрафт кто не знал альфа правим макс риск майнкрафт так переходим топ 5 мест на пятом месте итак на пятом месте занимает игра по нас вау справа то я это реально это я кстати <laughs> вы не знали не хочу этого убрать давай э, да перед началом ролика подпишитесь на канал поставь лайк чтобы не пропустить новый видеоролики ой что такое космос О, интересно интересно за уларпей прям знаешь прям в лицо <с olive> это как знаешь помните мультфильм как мы смотрели Старварс, star wars типа то похожим вот такое тоже было именно когда заканчивается даже если так сделать, да? Окей. все уже там. А давайте сейчас посмотрим геймплей, посмотрим карту полностью. Вдруг вам очень станет интересным в принципе. Это очень полезно станет. Так. А я сейчас туда еще музыку. давай, там все уже вау это что еще это же такое прям знаешь, что... а так быстро а что это такое я я я тут должен быть окей изменяемся я мутан да очень интересно А Основной а кто сейчас играет, интересно. Ладно, так цвет. Пошли. <свят> <свят> и так сайдет. О, слушай, тут уже футболки начинают идти. Подписка на канал должна быть красная. Ютуберы, и чё? Окей. Ютубер. Также должна быть все краска, потому что Ютуберы это топ, говорят. Ладно, ладно и белое, кстати, не нравится. Вот такой тоже не... ладно. Вот. Тик, тик, тик, тик, тик. Окей, okay. ой, что это такое? Прям, знаешь, я висел, потом сразу в бабах. Не отпустили. Сейчас куда я пошел? Я не понял. Тренин топовая игра, Не знаю, что на пятом месте, но лайка мало. Поэтому, естественно, что мало, блин. Сейчас только я тут открою. И послушаю музыку. Она идет? Да, идет. Так, ую, прям хден стоит. Эй, пацаны, я тоже спасу. Я прямо ГТ играл или чё это такое. Я в космосе? Вы не ровните? Я в космосе? Когда их была осознанно? Алгоритм <angel bekommen> космоса. Я, я выжил. Я с этого выжил. Я выжил. А что то качает, слушайте. Качается как? Что? Я реально, реле один. Мы движемся или мы стоим Все это там потому что пролетело да это я тут ничего не движется ну ладно что интересно старалось э -э, в общем то тут прикиньте прятки можно сыграть если у вас есть друзья то можете с ними прятки сыграть ч с тобой ч со мной эй чувак ты чуть не сгорел давай посидим вместе да Все такие. Это а мирные люди? Вы роботы? А ч? А чё с вами, чё Вы скоро вы не загорите кто? Ой, игрок! Куда идти? Спасибо. Подписчики, подсказка за 5 минут, нормально. -мо. Пошли f, f нажимай <смех> близко f начала вовщи тут путешествие полным полным полномок, я понимаю. Вы же блин, хитрец Вы же... сам делать, чтобы я там проиграл. Ах ты такой, негодяй куда пошел? Не-не-не-не-не-не-не. Покажи что-то научи, блин. на космос. роблокс ага, нас заманили что мы покупали ровлоксы абсурдно абсурдно Может, давай сейчас тупо поищу что -то. такое отличное кстати а так как то мы о сейчас тут так. загрузка пошло все пошли это такое? Может быть там вау, а, я, я реально могу упасть, да? Прекрасно, жизнь лагерного. Окей, в принципе, сейчас упаду. посмотрим, что будет. А вы не рискуйте, я же роль за не зря создаю Посмотрим, вау. Чего? Это так Где Мы здесь земля, да ладно? Друзья, это просто шикарная игра, если прям космос вообще вас удивляет. Ой, а, так это прозрачно. Ой, что это, это такое? У -у -у. Даже нельзя упасть. А там эти пути вот, устройства, чтобы потом падать. Может там мы движемся? Не? И да. Разбираться тут нужно и в общем-то переходим на следующий ступеньку типа того переходим на следующую игру так я тут закрываем а я ж название не показываю, да Ой, блин. Плачет. так вот. сейчас давай. название данной игры ой пишь такое, вот эм, Star Wars бета версия, пишите, так найдете игру, в принципе. Э -э, кстати, рекомендую ступить мою группу Max Risk, там тоже есть тихо. может даже Robux в бунту раз получится там. Да, теперь я уже как-то не хочу терять блин Robuxы потерял 10 роботов за что? по-моему, что создал тут игру давайте оценим хоть даже эту вот игру тут видно что сто процентов лайкосов один лайк может в будущем будет хоть два лайк вот честно гонки и прятки макс риск вписывай так вот найдешь думаю сейчас найду. гонки и таким таким макс риском давай А ч тут не, да? не, ну это рофл какой-то. Не могу найти свою игру. А другие игры, вниз изи нахожу, честно. Может прятки Макс Риск? Может прям честно переименую? Лонки. Ну почему не можно мне найти, а? Это прям сейчас зимнно, честно. Это рофл какой-то. Обидно. Роблокс и хочет мои игры продвигать. Я, блин старался два дня, блин, вот ну, такое, два часа, mm. so, сочетать <с -2> капец <с -2> было. Так, я изменяю название, наверное. Может, еще вот Сейчас зачем менять, зачем менять? Когда будет хоть ход, тогда изменим. Пока. Хай набирает просмотр. Так, вот эту игру вам не ликину, конечно. Я полностью закрыл. Так, я сейчас зашел. ребу делал на уровень. Все, ушло. Выжигаем. Так, а дай гонку. и красиво локации. Там одна ошибочка. Что если я скоперию найду? То я официально. Ой, не могу. Назвать данный игру. Отлично. Вот хоть что-то хоть как-то найти. Мне можно, а? Роболс. хоть нормальный, честно. Нет, так нет, все. Найти мне можно. Это, это не мое. А... О, вот. Молодец. первый раз говорю. Роболс, молодец. Такого раньше не было. Так, ну что. Твою же магниту. Так да пошло это, робот блин. В баню, честно. Что такое? Я ж хочу писать ролик, нормально же говоришь там провод. Не, ну не парни ролик. Так старался на тебе. Дизлайк. Mm -hmm. Ну в общем-то ясно. Составил. Хорошо. Посмотрим насчет игры. чем там делать, кого-то происходит. Вот честно он записывается, вот сейчас я выложу. Какой робос плохой, честно. Он сам плохой играл на свете. Только топ-игры могут делать. А простую игру маус встать, да? Специально так делать, да? Специально. посмотрим. что 32 просмотра как она продвигается непонятно так дальше потому что с этим блин тоже про космос куда день космоса а так да, кстати недавно был праздник космоса так что заслуженно М -м -м, наверное сейчас поиграю или покажу Давай я с покажу почему не называется игра Ак. а а я строкрафт прям название такое шедеврское ай стокрафт мало сок там лайков покажу Соперник 120 тысяч 4К лайкса когда был создан? Так недавно один месяц назад и на тип То очень разработчик а, группа Изи, я тоже в группу Вступать на группу там будут игры мои. вообще сто там будут игры Где найти просто поеду, просто на их Max Risk будут мои игры На основном профиле не будет игром Пошо делать? Ох ты йокерный бабай! Вот что это такое? Так давайте немножко так кашем Просто скрыть сделаю, просто шикарно оказывается тут вот пошли. А разбираться? Да я ясно с согласен. даже время такой такое вот русское, да. Ниже пояса так скажем а... так как там ох ты где я, ты находишься планета рели really, планета oh, ой лагает, блин а по куту маленькие салатики в смысле ну космосе а это я это кто такой а, крылья они за дюн нельзя фентинс in 8 секунд куда что происходит Убирай фракцию, я убираю зеленую. Два, один, я выбрал. Все, играем. Нет, что происходит? Где мы находимся? Да, вопросок. вопросик. Набросик. Ох ты, на комета вроде. Вот движется. Хоть куда-то. Будет прикольно, если я стану игру, что она движется и хоть куда. Офигеть, да? Да я падаю. Как он Да Мне этот корабль... Тут, наверное, будет вообще шедевр играм на который нужно тут разобраться. Кому сложно, да я вам сейчас покажу вам, помогу вам как разобраться. Это такое я думаю разрывают планету так а теперь где нахожусь сейчас нужно мерить по моему по фкша чтоб все прогрузилось и уже что это произойдет сейчас я так уверен в буду верить кстати, рекомендую социальные сеть Minecraft, социальные сети <мейкорбовщика> Minecraft общество, ВК ссылка в закрытом комментарии и Одноклассники ссылка в закрытом комментарии, наверное. Следующие ролики, возможно, все под добавляю, но не все, потому что YouTube не раздражает но ссылок уже оставлять, поэтому будем закрытых комментарий больше получится, но не все, поэтому любой социальный сети пиши макс риск, у меня в дыр. Друзья, ну там не так часто, поэтому группу найдешь. Не можешь найти, ищи видео. Видео контент. Я там всегда буду Так, у меня такой вопрос. Куда мне идти что мне происходить? Идти, что мне делать? Коктейль бар, слушай. Ред. чего я макс рис, какой Мак ред Пообщаться можно. В общем, друзья, хотите играйте. В принципе, тут шикарно. Кстати, можно превью сделать. Мне, мне просто в будущем понадобится какой-то игра. Даже к этой вдруг. Я сейчас фотку карантинало, что мне дали. Ну, не что-то дал, слушайте. Так давай сядем здесь поговорим. Как правильно сделать скрин? А можно я просто сяду и ничего не буду держать? О. <связать> ага, бах такой, да. <связать> так, я перед тобой, чтобы красивый скрин, сейчас сделал фотофсессию в будущем. и так кликают на прибежку, да? Будем делать в реальном режиме. Так Изменяем Расширение полностью два захваток. и начинаю так это лучше спрятать. Первый скрин. А что вы думаете? Сколько скринов сделать? то да, вот хочу, сколько делал, да? так да сделаем красиво где-то вот тут вот, вот. Ага. блин скажут не ты находишь ага послушайте просто кайфка кайф. извини все застыл, я фотку фотку сделал только с мышкой так блин лагает Сейчас, все я сделал скрин давай тут вот такая привычка кликнут как думаешь Хе -хе. думаю да а с бокалом еще их <свист> мы я, признаешь кто в сообщества, ты ездил вот так. О, просто, тихо. Ну, чё ты повернулся? Давай еще раз. Инопланетяне, Марс, Солнце. Эй, и на я тебя убью. Макал у меня. Тихо-тихо-тихо-тихо, спокойся. Что он такое? В общем, разбираться нужно. Да. Дальше мы заходим на одноклассники. Вот так, сей, зайду. фотку скину. не удивятся, скажет вау, тут бьют ты в Дубае был. прикольно. Так, его пьем, будем лагать немножко, нормально. Так, дальше, какой мне занимать дальше? Показал, кстати, вам, да, помню радио напомню. Так, заходим так ох ты это а так это ж мы играли но ну, это очень классная игра я думаю очень понравится давай сделаем и итак третье место блок бингу я думаю вам очень понравится время 20 минут говорят что они будут так смотреть 40 минут ряд мы просто тратим время ладно я в следующей серии название буду говорить от игры Хай угадают или хай найдут прошлый ролик в принципе чтобы им не было лень. <смех> э... А им лень. Чтобы им помочь в каком-то деле. А так это топ-три игры. <смех> Как-то вышло. Тогда заходим. Бедный ютубер. Так вышло. <смех> Есть богатые ютуберы. Хай они что делали на лигарке. Маленькие лигарки. Да? Нравится их смотреть, да? Он нравится. Ну, смотрите. Вот блин. Буду все делать, чтобы выйти в топ. Так, всё, скрин Скинул, хай, посмотрим. Так, вышло или как там? Чел! Для роликов. Это сессия. Вы с ума сошли? Вы в своем уме? Дайте зависай ролик, нормально. Я хочу тоже... Ч ⁇ только вы? Твою ж магнитолу Роботы выли большие. Что такое? А! -а, -а, -а, -а. Ч ⁇ это подгрузка? Куда? И это еще продолжение. продолжение следует. <смех> так, вот. Как говорится, продолжение следует. Сейчас только, только вот скопирую. Русский язык поставлю сейчас. И... Отстрой свой корабль, да? Друзья, я не ценю гру. То несколько до конца просто пропускаю, тот вот вам. Э -э, вот вам, понятно. Если у не знаете, как разобраться. Макс риск разбирается, только вот время нужно дать. 25 минут. Нормально думаю, хватит. Кому лень, блин, только все, блин. Ладно. Э -э, думаю, разберетесь, показал вам, как это сделать. Легче, чем я думал. У нас центр тут. Ха -ха. Всем удачи, пока. Я в следующей серии продолжу, чтобы мне не, не, не было лень закликать в эту игру. Пока.